Привет всем, меня зовут Данил на канале блок Тв Шарис по просторам нашего любимого интернета я нашел приложение Почта Банка Малый. Заходим в это приложение, вводим пароль, э, тут наша карточка уже назад. Э, главное событие, которое... Еще в разработке. Приложение еще недостаточно разработано, потому что оно только вышло вот недавно, может месяц назад. Задания они тоже в разработке, за которые ваш ребенок, может быть, баллы какие-то будет получать. Я не знаю. Я э, не работаю с банком. Не знаю. Оплатите услуги так также можно. Переводы на карту можно. Бочето банк оплатите штрафы через э, телефон можно. Также транспортные услуги. Такси. Э, Московские паркинги и так далее. Но я живу не в Москве, я живу в каком-то городе, на Алтае, нам до Москвы далеко. За парковки у нас еще пока не, не надо платить. Заходим в другой. Что нам представляет вкладка дорогое? Мы тут можем Avon заплатить и так далее, тому подобное, сайты и так далее. Я думаю, и Фитспрайс можно тут найти. Также можно добавить взрослого по номеру телефона который может добавлять э, деньги вашему ребенку но мы этого делать не будем потому что мой папа на работе ну и зачем мне этого делать потому что я приложение это после обзора удалю всем спасибо за просмотр ставьте лайки всем удачи и всем пока